Вообще, в России происходят самые интересные и необычные обстановки. Но давайте я вам расскажу про это теперь видеосюжет. Вообще, этот кадр был сделан в Адыгее. Удивительно. Но очевидец рассказал, что он увидел необычный яркий свет. И не, недалеко от этого места упал какой-то объект. Он ехал вверх отвести питьевую воду и продукты какому-то знакомому, но по дороге он встретил треугольник. В общем, это опасный также НЛО перекрыл ему путь. Как вы думаете, что он делал? Правильно, он стоял и смотрел, а потом стал снимать. Когда он начал снимать, НЛО стало подлетать к нему все ближе. Он чуть-чуть испугался, но он где-то почитал одну очень интересную информацию. Чтобы НЛО скрылось, надо... Как статуя стоять без движения? И вы не поверите, ему повезло. Он как будто знал, он как будто чувствовал, рассказывал, как НЛО смотрит на него и теплые какие-то моменты по телу проходило. Хм, вообще очень странно, да? Как могло НЛО вообще остановиться? Я, честно, не могу понять. Но теперь посмотрите этот видеосюжет.